Привет, друзья! Вы на канале Easy to Install. Это знакомая вам машина Hyundai Avante. Давайте на нее установим сигнализацию с кнопкой старт-стоп. Они прекрасно дружат друг с другом. Сейчас я вам это покажу. Итак, надо установить сигнализацию на данный автомобиль. Во всех автомобилях я расскажу как принцип В принципе по цветам провода разные Но по назначению они одинаковые То есть нам что нужно? Нам нужно охранять двери Нам нужно охранять капот-багажник Нам нужно, чтобы двери открывались-закрывались И дистанционно открывался багажник На замке зажигания должны быть АЦЦ, Игнишн 1, Игнишн 2, стартер и плюс постоянный. То есть, что нам нужно сделать? Нам нужно найти здесь двери, триггеры дверей, это кнопки. Они в данном, в данном автомобиле, они соединяются на массу через кнопку. То есть, если пройтись по проводам, посмотреть, что где находится, то вот у нас плюсовые. Это не всегда плюс. Это может быть дверь. Например, вот синий провод. Я просто помню. Он от правой передней двери идет. Сейчас я открою правую переднюю дверь. Вам покажу, как она будет реагировать. Сработал минус. Так, теперь серый провод. Это левая задняя дверь. Вот я ее открываю. Закрываю. Теперь вот это водительская дверь, коричневый провод. Нажимаю кнопку. Срабатывает и... Правая задняя дверь – это вот этот оранжевый. Я их просто уже наизусть знаю, поэтому я вам показываю. Но принцип поиска именно такой. То есть нужно найти какой из проводов. Если вот дверь открыта, на ней минус. Если ее закрыть, появляется плюс. То есть как бы как только открывается дверь, сигнализация видит, что дверь э, появился минус на этом проводе и э, срабатывает соответствующая тревога. Теперь находим триггер багажника. Ну, опять таки, я просто уже эти машины не первую делаю, я знаю где он. Но принцип такой, опять же, мы ищем, где есть плюс. Вот. И вот на черном проводе находится плюс. И это по логике вещей неправильно. Но использовали черный провод для того, чтобы открыть. Вот я открываю багажник и сработал триггер багажника. То есть черный провод это багажник. Теперь, чтобы нам найти, какие провода принимают сигнал на открытие и на закрытие, берем контрольку, которая у нас силовая с лампочкой. И начинаем также по всем проводам проходиться в поисках плюса и минуса. Ну вот в данный момент я тоже знаю, вот розовый. Я уже устанавливал, если вы смотрели предыдущие видео, на аналогичные автомобили. И вот тут идет розовый с черной полосой и желтый с черной полосой. Я уже точно знаю, что это центральный замок, но на всякий случай проверим. То есть на розовый черный подаем с контрольки минус. Закрывается зеркало, закрывается дверь. На желтый подаем открывается зеркало открывается дверь то есть розовый и желтый теперь вот здесь должен быть рядом провод но его нет здесь открывается механически багажник если бы была кнопка то шел бы провод так как провода нет если нет кнопки нет и провода поэтому открываем разъем и пробуем на третий контакт подать Контрольки. Раз, два, три. Ничего не происходит. Ага, происходит. Вот, открывается багажник. То есть нам нужно будет добавить вот сюда несуществующий провод на третий контакт. Далее. Для того чтобы определить, какой провод у нас идет на зажигание, какой куда, открываем разъем и смотрим распиновку. Распиновку я тоже уже знаю наизусть, то есть вот эти два плюса, значит, этот стартер, этот аксессуары, вот это второе зажигание, это основное зажигание. И два плюса, любой из них можно использовать. Но как это определить? Какой где? Я тоже показывал в предыдущих видео. Если вам интересно, можете посмотреть. Ссылку я сейчас вот как раз она загорелась над в правом углу экрана. Там мы устанавливали кнопку старт-стоп. Сегодня участвовать в установке у нас будет Starline B9. Это сигнализация с дистанционным запуском и обратной связью. Вот. И мы попробуем ее подружить с кнопкой старт stop кнопка старт-стоп взята тоже на bluespress между собой они как бы друг про друга они знать не будут но подружить мы их можем комплекты все стандартные я уже вижу в комментах устаревшие сигнализации сигнализация в принципе, я согласен, она может быть и устаревшая модель. Но она производилась в Китае изначально, зарекомендовала себя очень хорошо. И то, что она в России снята с производства, видимо, Китай очень сожалеет, потому что, зарекомендовав себя хорошо, она продолжает выпускаться в Китае Мне такая система очень нравится. Ну и если уже подходить совсем, то модель автомобиля у нас тоже не 2020 года, а 2014. Итак, комплект идет стандартный, антенка, основной блок, брелок с обратной связью и брелок без обратной связи. Инструкция полностью на русском языке. Очень удобно в нашем случае. Есть памятка на первое время, которую можно с собой возить. Она складывается как по складкам и будет размером с визитку. Так, Ну вот, мы добрались до основного состава. Здесь все провода для подключения. Есть для брелока чехол датчик удара, температурный датчик ну и здесь всякие кнопочки лампочки и проводочки. так убираем в сторону коробку. Чтобы подготовить ее подключению, как обычно, вставляем все разъемы в свои гнезда, места, ответные части, называйте как хотите. Так, перепутать это невозможно. И силовой разъем, так, и то же самое сделаем с модулем кнопки открываем. Так, и подключаем разъемчики. Теперь, если их сложить вместе, то у них как раз-таки силовые разъемы получаются напротив друг друга. Это очень хорошо, потому что э, удобно тогда два модуля поставить в одном месте. Мы их склеим между собой и выведем провода, так как силовые разъемы оба идут в одном и том же направлении, то есть на замок зажигания то мы их можем и подключить вместе. Так. Теперь разберемся с тем, что у нас имеется из проводов. Проводов, конечно, кто-то испугается, очень много, но я вам скажу честно, их сейчас станет меньше. Так. Из тех проводов, которые здесь есть, вот на этом основном разъеме, использоваться будут не все провода. Например, для управления центральным замком нам нужны только минусовые сигналы. Плюсовые не нужны. Значит, мы вот этот провод общий, который соединяем с минусом. Так. И у нас теперь будет минус подаваться при срабатывании реле на закрытие или открытие. Значит, вот эти провода, которые идут на нормально замкнутые контакты, нам вообще не понадобится. Мы их обрезаем, и понадобятся они немножко в другом месте. Так, теперь можно раскрыть схему. Здесь в конце есть схема подключения. Вот она. И здесь расписано, какой провод, куда идет, то есть как бы их назначение на всех разъемах. Вот. есть общая схема подключения. То есть на назначение разъемов. И затем есть еще диаграммы, как работает силовой разъем. И подробное описание, какой провод куда цеплять, То есть инструкция по эксплуатации, сигнализ... по установке сигнализации. И написано, как... какой именно под... подключение светодиодного индикатора, подключение датчика температуры, подключение шестиконтактного силового разъема. И в каждый провод расписан, куда что именно. Подключение 18 контактного разъема. То же самое. Вот. Так как я их уже... Не первый раз устанавливаю и знаю наизусть практически, то я буду уже цеплять по памяти. Итак, оранжево-серый провод идет на охрану капота. Корей не имеет смысла вообще, поэтому этот провод я обрезаю. Потом синий-красный провод идет на плюсовой сигнал с двери. Но так как мы с вами посмотрели, у нас идут минусовые сигналы с двери, он будет работать в обратную сторону, поэтому его тоже обрезаем. Затем на... Так... Оранжево-красный, ой, желто-красный, желто-белый и какие там еще есть. Это все дополнительные каналы. В, нашей, в нашем случае они не используются. Розовый, синий. Если вам интересно, для чего они, можете почитать в инструкции. бело черный. То есть вот это все. Не будет нами использоваться в данном автомобиле. Так, проводов стало меньше, да? Но еще не все готово. Стрижка только началась. Так, надо повытаскивать. Потрезали, чтобы нам не мешалось. Так, вот проводов уже стало меньше. Теперь смотрим контроль багажника оранжевый с белой полосой контроль запущенного двигателя серый с черной полосой масса черный э -э вывод на сирену или клаксон серый но в данном случае у нас вряд ли будет выход на сирену или клаксон хотя может быть владелеца и попросит но обрежем его не сильно коротко чтобы если надо будет подключить синий с черной полосой это охрана дверей. Так, э, оранжевый с фиолетовой полосой идет на педаль тормоза. Э, он же есть, не он же, а такой же провод есть на кнопке для запуска кнопки. Э, Желтый с черной полосой – это дополнительный канал, но на нем появляется сигнал для открытия багажника, поэтому он тоже пойдет в ту сторону. Так и на поворотнике два выхода. так Их мы будем немножечко дорабатывать. Потому что у нас в этом автомобиле четыре лампы поворотника и все независимые. То есть, как бы они друг от друга не зависят. И это будет управление центральным замком. Так, на этом... В большом разъеме есть черно-желтый провод тонкий и толстый. Тонкий провод это для блокировки стартера. Я тоже его подключать не буду, потому что блокировка в Корее не нужна. Если вам нужна, по схеме можно будет подключить. Так и все остальное у нас пойдет на замок зажигания. Так, брелочки надо пока в сторону убрать. Теперь разбираемся с блоком кнопки. Здесь стрижка окончена. Так, достаем схерку и начинаем вычитывать. Итак, судя по схеме, нам нужен вот этот ряд. Нужно подключить, а вот этот ряд не используется. Значит, определяемся, кто из них кто. Так, вот два белых рядом, белый и бело-черный. Вот они. Так, по порядку они почему-то не выстроены. Так, тут два оранжевых, два желтых. Здесь один желтый. Да, вот этот ряд нам нужен, а вот этот ряд нам не нужен. Обрезаем. Так, теперь в этом ряду, что нам нужно, что не нужно. Так файл паш детектон. Это ну допустим даже зацепим. Хорошо. Так, синий нужен, так, теперь, байпас, байпас нам не нужен, у нас машина не чипованная, поэтому yellow-black тоже можно обрезать. Так, далее, два белых, белый, белый черный белый это на активацию и деактивацию кнопки, оранжевый, handbrake, у нас запуска не будет, дистанционного он будет производиться с сигнализацией со старлайна тоже не нужен так и того получается два три 4 5 проводов вот теперь стрижка окончена <coughs> начнем их соединять соединяем их на двухсторонний скотч так вот так так, и теперь одинаково по назначению провода соединяем между собой системы друг о друге знать не будут но и сигналы они будут брать из одних и тех же мест так значит сначала силовой распинаем так на силовом старт стартер синий. Синий стартер, так, здесь черно-желтый стартер. Зачистим. Синий аксессуар. Это на Starline. А здесь аксессуары у нас белый провод. Так, значит, белый соединяем с синим. Зеленый ⁇ это второе зажигание. На этом. Он Дисконнект. Это тоже второе зажигание. Вот зеленый. Совпал по цвету. Так что соединяем его зеленый с зеленым. Зеленый Ну или желтый-синий. Он тоже. Они работают одинаково. Зеленый и синий. По умолчанию. Так, остается желтый. Вот он. Так. Желтый у нас основное зажигание, и он тоже совпадает со Старлайном. Черный провод у нас здесь масса. Отставляем его в сторону, потому что от Starline масса идет на маленьком разъеме вот он. Теперь нужно соединить питание плюс и плюс, они тоже здесь одинаково. Вот и нужно. совместить их. Ну вот, мы соединили силовой разъем. Теперь вы спросите, и теперь не все готово, не готово. Что ж такого? Стрижка только начата. Так, очистим от тех проводов, которые мы отстригли, но проводов, заметьте, становится меньше. Так, теперь нужно соединить минус от сигнализации с минусом, вот с этим. Так. Так как они оба будут крепиться на корпус, мы можем их объединить в один провод. Так. Так, теперь с силовым проводом, с силовым с силовыми разъемами мы разобрались. Теперь нужно окультурить их немножко. Ну и пока оставим. Так, теперь разберемся с маленькими разъемами. В смысле? проводами. Так что у нас есть. Значит вот эти два провода нужно будет подкрепить подцепить к силовым цепям актуатора двери. То есть это где плюс и минус меняются местами. Вот этот нужно подключить на педаль тормоза. На педаль тормоза также с сигнализацией у нас оранжево-фиолетовый идет. Значит эти провода мы тоже соединяем между собой. Так, так. Синий. синий у нас идет на файл пач детектор. Это контроль запущенного двигателя. Со Starлайна идет серый с черной полосой. Соединяем их тоже вместе. Вот этот коричневый, на него должен приходить сигнал э, с э, поворотника, с любого. Правый, левый не имеет значения. Э, теперь, значит, мы подключим его к одному из поворотников. Но с поворотниками это еще не все. Есть маленькие нюансы, которые нужно будет учесть при установке на этот автомобиль. Теперь мы подходим к самому интересному Так, двери у нас подключаются каждая своим проводом чтобы их не соединить так как у нас сигнализация на сигнализацию идет всего один сигнал но с каждой двери чтобы их не соединить между собой потребуются диоды надо их между, между собой их соединить одним кончиком я как-то уже показывал а, то есть диоды скручиваются одной стороной, на диодах есть маркировка, полосочка. Если видно, вот эта вот полосочка, она должна идти к двери, а без полосочки к сигнализации. То есть все четыре диода соединяются одинаково. Каждой двери они, получается, работают как ниппель. Сюда ток пойдет, а обратно нет. И так каждой двери. То есть между собой они не соединятся, но будут, будут передавать сигнал на сигнализацию каждая одинаково. диодики и теперь находим синий с черной полосой вот он так на него и нужно их припаять Лишние проводники и припаиваем к ним четыре провода. Ну вот чтобы они были все черно-синие, так как мы отрезали от центрального замка черно-синий и отсюда черно-синий, и если их сложить пополам, получится как раз 4 провода которых хватает. Но ну, по крайней мере мы их не перепутаем уже, когда будет смотана коса. И припаиваем их к этим диодам. Теперь изолируем их, чтобы они друг на друга не замыкали. И можно упаковывать всю косичку. Так, для того, чтобы у нас работали правильно, Поворотники нужны еще мощные диоды, где-то 5 амперные Так как у меня их нет, я немного по-другому подключу и закажу их с Алиэкспресс. Как только придет, надо будет еще раз вызвать человека и доделать данный момент. Либо на габариты посадить, либо на... Всего два поворотника, или передний, или задний. Все, теперь здесь у нас получается двери. Контроль дверей. Так, масса зачем-то сюда лезет. Так, контроль багажника. Открытие багажника. Так, открытие и закрытие дверей. Так, вот здесь у нас кончик остается. Это на клаксон или сирену. Так его и оставим. Потом, если что, подключим. Это активация, деактивация кнопки. И это поворотники. Итак. Вот теперь... Наши провода выглядят так, как они должны быть на месте. Так, теперь для того, чтобы легко подключить, я удлиню силовую, не удлиню, заизолирую силовую косичку и подпаяю к ней разъем. Так как замок у нас использоваться не будет, то замка мы вытащим разъем и вставим его то есть подключим сигнализацию разъем у нас на замке вот такой разъем у нас располагается вот так значит плюсы у нас здесь и здесь здесь будет основное зажигание здесь второе зажигание здесь стартер и вот здесь аксессуары так и спаяем. Так начнем потихонечку. Так, откусим провода в один размер. Так, теперь надо залудить все эти проводочки. помощника без помощника тяжело так сейчас мы эти все провода сюда зафиксируем чтобы они у нас не бегали вот и теперь можно лудить смело Так, теперь на разъеме. В принципе, на разъеме контакты луженые, потому что я его выпаял из сигнализации, из старой. Но так как разъем стандартный, я решил, что он мне пригодится. И вот он пригодился. Так, крепим теперь туда разъем. Перед тем, как паять на разъем, оденем термоусадочные трубки для того, чтобы потом заизолировать контакты. Так, желтый. Синий и черно-желтый, и припаиваем, а, а что я синий сюда припаю? Сюда черный. Желто-черный припаивается. Так, есть. Синий у нас припаивается к соседнему проводу. Затем красный, это у нас питание системы, подпаяем его к плюсу. Так Теперь Зеленый у нас припаивается Рядом с красным Это второе зажигание с этой стороны вот он Вот так теперь надвигаем все изоляторы и вооружаемся феном. Получилась вот такая красота и так продолжаем устанавливать. Есть одна маленькая особенность. Мы подключение все сделали, но теперь нужно запрограммировать. То есть программирование модуля кнопки делается до установки, ну как бы до того, как мы модуль спрятали, нужно открыть. Он не любит открываться, но открыть нужно. Открыть модуль. И вот здесь нужно джампики выставить в том в той последовательности, в которой указано. То есть в данный момент у нас стоит Petrol Mode. Это значит на бензине. Так как у нас машина дизельная, нужно переключить первый джампик в положение вверх. Потом uh, Disable File Patch Detection. Enable. Patch detection. Ну, я не знаю, нам в принципе он нафиг не нужен. Нам нужно, чтобы она просто срабатывала. И это, да, так как дистанционный запуск у нас будет э, с помощью Starline, то эта кнопка будет чисто имитировать замок зажигания. Поэтому я не буду его активировать. Так, затем э -э, AirFight. Это Транспондер, ну здесь тоже транспондера у нас нет, поэтому он выключен с завода уже и я его включать не буду. Затем запуск, запуск, э, работа стартера 0,85 секунд или 1,2 секунды. Ну здесь э, идет блокировка с завода, идет блокировка при запущенном ста э, двигателе стартер. Уже ключ, то есть как бы не активирует реле стартера. Поэтому можно включить на максималку, чтобы при холодном стартере или когда затрудненный будет запуск, чтобы она успевала схватиться. Затем используем Cardot. Cardot это приложение, которое работает через телефон. В данной комплектации его нет, поэтому тоже его нужно выключить. Ну, с этим программирование закончено. А Starline мы запрограммируем после установки. Так, теперь размещаться это все будет за вот этим блоком. То есть я сейчас туда его помещу, закреплю и выведу сюда уже только провода. А так он будет там. Вот так вот. Так. Вот эти провода вытаскиваем. Так. Это тоже сюда. И вот здесь закрепим их хомотом. Вот. Я думаю, будет распрекрасно. Вот так. Так, что мы получили в результате? В результате мы получили вот этот провод пойдет на педаль тормоза. Вот этот пойдет на разъем. Вот. Так он будет соединяться у нас. Так, это у нас масса. Закрепим сразу. Вон на тут будет. Вот сюда. Так, и вот этот будет соединяться на большой, на вот этот больше всего соединений. Отключу сразу массу, вот на этот, под эту гайку, будет на кузов как раз хороший контакт. Вот так он у нас сядет. Немножко можно даже обрезать. Так, теперь проведем, так, чтобы был более-менее красиво лежал провод. Так. Здесь очищаем. Так, немножко удлиним. Вот так. И... Берем 4 провода. Синий с черной полосой. Вот они. Так, их цепляем на двери. Двери у нас серые, как мы выяснили. Синий. Так, коричневый. Вот этот. И оранжевый. Откусываем все поровну. Чистить можем, но ну, в принципе можем и по очереди зачищать и соединять. Что это я рано еще так так как мы выясняли черный провод у нас охрана багажника так охрана багажника у нас оранжевый с белой полосой теперь я не помню, какой из них куда? Так, розовый розовый запирание, желтые отпирания. Так отпирание, запирание у нас. отпирание синий соединяется с желтым так синий желтый так и зеленый на розовый так зеленый тоненький вот этот так. так, и открытие багажника будет желтый с черной полосой Его здесь нет, как мы помним Здесь есть отверстие под него Вот туда мы его и затолкаем Так, должен быть вот так Поэтому немножко длиннее делаем. И вот так скручиваем. Здесь силы никакой нет. Там идет сигнал на реле. И реле уже откроет. То есть как бы можно сделать слабенький контакт, греться он не будет. То есть делаем вот так. Засовываем. Поглубже. Так, ну вот здесь засунуть бы надо, чтобы он держался. Так он не хочет. А зря все равно затолкаю. Вот так. И теперь это все можно зафиксировать. Всё вместе так и он выскакивать в принципе не должен хотя и может конечно вот так вот так и остальные провода маскируем чтобы цветная радуга не торчал Так. так и теперь ставим на место так вот так вот эти провода у нас идут на поворотнике поворотники идут с этой стороны и с этой стороны какой куда идет я точно не помню но сейчас мы это все проверим Так, и вот эти два провода пойдут в порог. В пороге надо будет найти сигналы, идущие на актуаторы центрального замка. Так, сматываем их. Маскируем. Так, порог откроем чуть позже, сейчас выясним, где у нас поворотники. Так, значит, включив аварийку, можно определить, что вот идет провод синий с красной полосой или с оранжевой, и вот красный с оранжевой полосой тоже поворотник, так, не этот. А какой? Вот так-то. Так, и вот этот. Вот. И с этой стороны тоже есть этот. И вот этот. Тоже такого же цвета. Так, нам нужно подключиться к этим проводам. То есть они, потому что по два, они идут на э, передние поворотники и на повторители. Этот идет только на задние. Э, если нужно их соединять между собой нельзя. То есть здесь одинакового цвета: синий с оранжевой полосой, здесь с оранжевой полосой синий и то же самое красный. Но если их вот так соединить между собой, то блок будет себя чувствовать очень плохо. Этого нельзя делать. То есть нужно так же сделать, как и двери, через диодные развязки. Так, на стоп-сигнал зацепим чуть позже. Сейчас зацепим на центральный замок. Так, пропустим его под резинкой. Так, и подключим сюда. Чтобы у нас в эту щель не попал, надо ограничить его движение немножко. Вот так. На центральный замок у нас обычно идут на Хенда серый и белый. Вот серый на закрытие. На открытие должен быть белый, такой же толщины примерно. Вот он. На открытие. Да. Вот эти два провода. К ним и надо зацепиться. Так, цепляем. Немножко со смещением, чтобы они друг с другом не замыкались. Белый на серый. А белый черный на белый. Так, как установить кнопку подробно останавливаться не буду, потому что я уже трижды снимал это видео. И я думаю, вы можете их открыть и посмотреть. Поэтому просто устанавливаю кнопочку. И теперь перейдем к сигналу контролю запущенного двигателя Так, этот сигнал у нас находится на щитке приборов щиток приборов здесь снимается достаточно просто при определенном навыке здесь нужно открутить два самореза надо снять аккуратненько вот так и открутить два самореза сверху и у нас развернется Так, теперь подключаем замок зажигания обратно. Вставляем ключ. И запуская двигатель проверяем, где у нас появится сигнал. Это. Это. Затем глушим двигатель и проверяем, нет, этот не тот сигнал, который нам нужен. Это масса, это тоже, это скорее всего питание щитка приборов, так, ну это скорее всего тоже, по цвету не то. Так, вот этот может быть, нет, это зажигание так это у нас нет сигнала нету так переворачиваем и смотрим с этой стороны так вот вот это тут светится выключаем нет неверно так вот еще есть а вот и он это датчик давления масла посмотрим что у нас еще есть похожее. нет это не он Так, вот еще есть. Нет. Неправильно. Так. Вот еще один сигнал. Тоже хороший. Так, ну вот на один из них надо будет подсадить. Контроль запущенного двигателя. Неправильно. Неправильно. Тоже неправильно. Это не он. Это не он. И это не он. И это не он. Вот еще есть розовенький. Но он тоже неправильный. Так, и того, где-то вот здесь мы... Вот он. Это самый такой яркий сигнал. То есть мы его и будем использовать. Оранжевый провод. Так. Теперь... Пропустим серый черный провод под щитком на ту сторону. Вот он, поднимаем Так, вытаскиваем и соединяем. Здесь хоть и сигнал, но он очень важный, поэтому сделаем по всем правилам. Так, и собираем щиток обратно. Ставим на место козырек. Усаживаем обшивочку. так так так ну как обычно вытаскиваем замок кнопочку вот эту так одной рукой неудобно жутко можно и вытаскиваем полностью личинку вот так удаляем ее вовсе так порог можно собрать он нам уже не понадобится я так думаю так цепляем на стоп сигнал где-то здесь вот он по схеме здесь нарисовано куда стоп сигнал нажимается то есть если от педали плюс приходит и замыкается идет на лампочку. Вот на этот провод, на котором постоянный плюс появляется плюс при нажатии на педаль тормоза, нужно зацепить. Снять я это не смогу, но это я буду цеплять на именно где педаль тормоза, на, на лягушку так называемую. Датчик педали тормоза. Снимая ролик я совсем забыл, увлекся процессом съемки и забыл, что не подключил антенну, индикатор, кнопку для программирования, ну и датчик удара. Датчик удара, в принципе, ставить не обязательно, но можно. А вот это вот жизненно необходимо. Я вам могу показать, в принципе, где они ставятся на схеме. То есть в схеме обозначено куда что цепляется, вот где схема подключения, и есть миниманическая схема самого блока. И вот здесь идет датчик удара двухуровневый, антенна. Вот она. И указаны в какой разъем что вставляется. То есть как бы вот антенна, светодиодный индикатор и кнопка валет. Вот это вот три обязательно подключать gsm gps модуль он не входит в комплект он идет отдельно его можно приобрести то есть будет с телефона управляться но в данной комплектации этого нет это лучше подключить до того как установили блок но так как я его уже установил буду устанавливать на ощупь поэтому показал вам схеме также я покажу куда она устанавливается на лобовом стекле есть вот такая решеточка, на нее ставить антенну нельзя, будет плохой прием. Поэтому ее нужно ставить где-то вот в этом углу, немного отступив, чтобы от металла был отступ. В противном случае она может плохо принимать сигнал и передавать. Ну вот, и провода протаскиваем та же, где обычно протягиваются провода. на. Регистраторы, камеры. Все под потолок. Вот так. Так. Все это вместе протягиваем изнутри. То есть вот туда. И изнутри можно поймать. И изнутри, если руку просунуть, то можно встретить его. И вытащить. Вот он. Ну и подключить к блоку. Мне теперь придется на ощупь. Вот так можно подключить, когда еще блок здесь, на улице. После подключения всех проводов, когда мы уже сигнализацию установили, это еще не все. Нужно запрограммировать. Здесь в инструкции есть таблицы программирования. Есть таблица программирования охранных функций и функций дистанционного запуска. Охранные функции, они настроены с завода стандартно. Вот здесь идут заводские установки. Вот. И как бы я в них обычно не залазю, если только не нужно что-то особенное. А вот по запуску у нас особенное. Здесь есть... Перечислены все возможности, то есть, например, турботаймер, если он нужен, по заводскому установка на одну минуту, можно поставить 2, 3, 4. Прогрев двигателя, то есть продолжительность работы по дистанционному запуску, по умолчанию стоит 10 минут, можно поставить 20 минут, 30 минут и без ограничения. Ну и так далее. В общем, все вот эти вот параметры нужно будет обязательно вбить как это делается? То есть, в принципе, режим работы выхода синего провода, вот, который я говорил, он программируется. По умолчанию АЦЦ. Поэтому синий и зеленый провод у нас одинаково запрограммированы. Его трогать не будем. Ну вот теперь длительность прокрутки стартера. Здесь дизель, достаточно легко запускается двигатель. 0,8 секунды – это первый старт. Второй старт будет 1 секунда, третий 1,2. Можно увеличить стартер, если у вас двигатель заводится, ну, плохо, долго крутить надо. Но что нам нужно обязательно, это запрограммировать 10 пункт и одиннадцатый, Потому что 10 пункт указывает, что у нас дизель и отсрочка старта, на сколько времени. То есть я поставлю отсрочку старта. Ну, здесь вот описаны функции. Далее вариант 2. И вот здесь есть описание, что это такое. Дизельный. Задержка включения стартера 4, 6 и 10 секунд. То есть как бы 4, 6 и 10. Я поставлю 6 секунд. Это будет и для зимы, и для лета идеально. И еще что немаловажно, у нас идет контроль запуска двигателя плюс по генератору или по давлению масла, или... но у нас идет плюс. А по умолчанию идет по напряжению. По напряжению система достаточно глючная. Я рекомендую все-таки ставить по генератору, самый лучший по тахометру. Если есть тахометрический сигнал, то лучше по нему ориентироваться. Это самый четкий. Но у нас подключено по генератору, поэтому надо поставить десятую функцию. Третья позиция, одиннадцатую функцию, вторая позиция. Сейчас я покажу, как это делается. Чтобы войти во вторую таблицу, здесь вот написано, при выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку «Валять» 6 раз. Включите зажигание. Вот. При нажатии на кнопку у нас загорается индикатор. Я его еще на окно не ставил, поэтому по нему можно ориентироваться. И вот значит, при выключенном зажигании нажимаем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и быстро включаем зажигание. 4, 5, 6, 6 вспышек последовало. Теперь нужно на кнопке нажать количество раз, то есть 1, 2 и вспышками будет подтверждать какая позиция у нас. 4, 5, 5 это длинная вспышка, 6 длинная и короткая. Вот две длинные вспышки. Это у нас получается наш вот, брелок. Это десятая позиция. Нам нужно третий сделать пункт. И на брелке вызывается 10-3. То есть мы запрограммировали десятый, десятую программу, третья позиция. Переключаем на кнопку валет, нажимаем еще раз. Загорается два длинных, один короткий. Это одиннадцатое. Одиннадцатое нам нужно два сделать. Нажимаем. Вторую кнопку 11.2. Программирование закончено. Можно выключить зажигание. <звы> и теперь пробуем запустить дистанционно. <звы> Индикатор показывает, дверь открыта, то есть машина не на охране. Все правильно. И вот она. Стартует через 6 секунд после включения зажигания. Индикация того, что двигатель запустился. Значит, все успешно. Все сделано так, как надо. Теперь при подходе к машине можно будет открыть. Но единственное отличие значит от сигнализации, которая по оконшине. Здесь придется нажать на педаль тормоза. Машина заглохнет. И затем нужно будет заново запустить двигатель с кнопки. и тогда можно ехать ну как бы на этом все в принципе можно произвести сборку и ездить я думаю вам понравилась эта установка по аналогов если вам интерес вас интересует установка по цифровому то есть по каншине то нужно приобретать сигнализацию более современную она цепляется немножко по-другому но программируемые функции будут выглядеть примерно аналогично если вам понравилось видео жмите лайк подписывайтесь на канал поделитесь с друзьями увидимся в ближайшем будущем всем удачи